Наш курс. Меня зовут Марина Андрей, мне 10 лет. Что тебе понравилось? Что запомнилось? Что было полезно? Какие изменения увидел? Что-то поменялось ли в школе у тебя за эти два месяца? Мне в школе стало быстрее а -а -а. читать. Домашняя работа быстрее делать. Ну, примерно на сколько побыстрее? Mm -hmm результат который сегодня получил сам доволен этими результатами пару слов Привет. скажешь о нашем тренере об Анастасии Олеговне Тебе понравилось сегодня заниматься будешь наши курсы рекомендовать своим ровесникам? Спасибо. Давай твою маму спросим, что она может добавить. Ну, мы сюда пришли так как э, любви к, к чтению у нас особо нет и проблемы с русским языком были и вот на первом занятии он сказал что э, пришел сюда хотел бы улучшить успеваемость русского языка на самом деле успеваемость у нас улучшилась Насколько? А, вот сегодня даже он принес результат контрольная работа не была 4-5 ну, как бы у нас Ого была обязательно или двоечка, или троечка. Вот серьезно, поздравляем. Да, нет, вообще. Я вообще ну, справился да, с этим. Читать он на самом деле стал быстрее. Домашнюю работу мы сегодня вообще быстро, за полчаса с ним сделали три предмета. Обычно мы делим на части и сидим, там, а давно подел. А тут мы ну, прям быстро все делать. Вот. Ну, на самом деле я бы да рекомендовал эти курсы детям, обязательно кто-то. Ну, у кого есть проблемы в школе, вот, внимание, память. Обязательно нужно заниматься, мы еще будем заниматься, нужно читать. Ну, так что все нам понравилось. Особенно ему понравилось, сказал, что друзья здесь очень хорошие были, учительница хорошая. Так что все здорово. И, и как оказался, родители хорошие. Родители очень хорошие, да, кстати. Вот спасибо за общение ну спасибо вам за работу которую вы провели